И вот это книжки, они продавались в Москве, это моё, мой псевдоним «Пальма», а -а -а. у меня электронная почта «Пальма-01». Как у Моргенштерна. Не-не, он пошел в нахуй, А Хаяба люблю, вот Хаяба, видишь, это год рождения книга, а ты сейчас сколько ребят.